Учат молодежь, а -а -а. тянут, тянут. О, о, -о переворачивается уже. А эти прошло быть не там. встают и играют, Молодежь подтягивает. Оп, оп, о, -о, -о переворачиваются уже некоторые. А хвост, курки. А это прошлогодние там работают. Так вот, время есть. Время такое, как в песне. Время есть, но денег нет, и в гости некому пойти. Ну, будем гонять. Ну, давай, молодые. Подтяжечкой уже. А это прошлогодние уже. Ну, давай, давай. Опа, опа. Молодец. Прошлогодние. Висят там, бьет. Давайте. Уже начали некоторые кувыркаться. Пашут во Ух, как встают хорошо. Встают раз за разом. Прошлогодние. Эти еще не тянут вверх. Но уже начали кувыркаться на хвост. Сейчас там новая партия уже подрастает. А уже некоторых выбракуем. О, на хвост. Прошлогоднее на всех парах. Окуркается. Ну давайте соединяйтесь. О, уже хорошо, уже до середины среднего лёта долетели метров пятьдесят, сто уже. О, уркается уже кто-то до 200-300 метров уже поднимается в высоту. Боится отставать, заставить. Ну, молодые, молодцы. Сегодня погода позволяет. Сизые. Бросил. О, вот, соединились. Давай, теперь вверх потяните. Потянуть надо вверх. Пока погода. Прохладное надо, чтобы они вас задрали в точку. Но в точку рано, а то потеряется. Опа, опа, опа. Молодец. Молодец какой-то. Начал уже кувыркаться. Хорошо летят. И... О, молодец. Вот так надо. Вот так кзы на хвост падает. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Вот так, молодец. Отлично. Отлично. Отлично. Еще один. Нет. Там сизые носятся. О, хорошо, уже щелчок слышно. О, щелчок тоже слышно. Ну, ну, ну, ну, ну на хвост. О, молодец. Так вот на хвост они должны падать. Вот с таких будет толк. О, о, молодец, о, молодец. Та-та-та, щелк. Та-та-та, щелк. Молодцы. Та-та-та, их. -та -та. Давай, давай. Вот такие вот перспективные. И. Оп, молодец. Их уже четыре штуки есть такие оп молодец отлично ну давайте трататушки вот так должны летать уже как прошлогодние легко свободно Ну ничего давай лопати сейчас будем тратата трата Не слышу. Оп, молодец. Отлично. Отлично. Обязательно стоечку обозначить. Ну-ка, давай, трататушки. Давай, давай, давай, давай, давай трататушки. Та-та-та, та-та-та. Поработал их. Вот, второй бос. Оставил их, чтобы они молодежь учили. Трататушка. О, молодая, как здорово. Синего зимний. Поздний. Зачастил уже. зачистил. прошлогодний Ух, жирный кабан. Ну, молодежь, надо. Ну да. Эти вверх уходят. Молодежь не снять никак. Греб будет. О, грибет. О, о, о грибят. О, о, о, прошлогодняя какая молодец. Отлично, отлично. Отлично. отлично теперь сизы последний